Здравствуйте! Добрый вечер! В эфире специальная программа трех национальных телеканалов Украины. Телеканала Интер, 1 плюс 1 и первого национального. Владимир Путин, прямой эфир. Я ведущий Александр Колодий. сейчас нахожусь в телефонном центре, другими словами, колл-центре, куда на протяжении последних нескольких суток и в эти минуты поступают ваши вопросы к президенту России. Но, к слову сказать, вопросов очень много, но о статистике чуть позже. География вопросов вся Украина. Сейчас на экране вы видите номера телефонов, по которым вы можете позвонить и задать свой вопрос. Напомню, что все а, звонки с территории Украины бесплатные. Пожалуйста, мы работаем в прямом эфире, и напомню, что на эту минуту мы получили около 80 тысяч вопросов. Колоссальная цифра. И я с удовольствием передаю эстафету моим коллегам, ведущим трех национальных телеканалов – Александру, Вячеславу и Ольге. Вечер добрый, шановникова глядачи. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы ведем наш прямой эфир из центра Киева. Сюда, в столице Украины, с официальным визитом прибыл глава российского государства для того, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 60-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков, и начал свой визит участием в нашей программе как раз под залпу салюта, который практически с этим совпали. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович, за то, чтобы вы наше приглашение. Спасибо всем, кто уже дозвонился и сейчас дозванивается в нашу студию. Напомню, что дозвониться и поставить вопросы главе российского государства можно не только по телефону. Открыть специальный интернет-сайт нашей программы. Этот интернет-сайт находится по адресу www.vopros-putin.com. Господин Президент, итак, первый вопрос. За последний год отношения между нашими странами, Украиной и Россией, заметно улучшились, особенно в экономической сфере. Нет политических проблем, которые порой будоражили граждан. Скажите, почему этого удалось добиться именно сейчас? Почему 2004 стал годом прорыва? Мы шли к этому давно. И если сейчас заметны определенные сдвиги, положительные сдвиги в наших отношениях, то это не значит, что все это произошло по мановению палочки какой-то волшебной я думаю, что на первом этапе сама Россия после распада Советского Союза должна была осознать, что возникшие на постсоветском пространстве государства это не квазисоветское образование а независимые, полноценные страны и к ним соответствующим образом нужно относиться это первое, второе Недавно вот мы встречались с Леонидом Даниловичем Кучмой на одном из мероприятий СНГ. И он очень точно, по-моему, выразил ситуацию, которая складывалась во многих странах постсоветского пространства. Он сказал так, что нам казалось, что стоит только продемонстрировать какую-то фронту Москве, отодвинуться от Москвы, и нам полным долларом, рублем и гривной насыпят полную кошелку всяких удовольствий и мы будем жить счастливы и богаты. Ничего подобного не произошло, да и произойти не может. Вот осознание и со стороны России, и со стороны наших партнеров, в том числе и в Украине, что у нас есть свои собственные национальные интересы, которые мы можем, которые мы можем достигать, которых мы можем добиваться, сотрудничать друг с другом, и сделать мы можем это наиболее эффективно, если вместе работаем, вот это осознание пришло к нам, и, понимая это обстоятельство, начали работать и работать более продуктивно. Мы за это время, если вы обратили внимание, ведь не только в экономике выстроили отношения, мы сделали очень важные шаги в сфере политики друг на друг, навстречу другу. Мы, допустим... Согласовали все вопросы по границе. Это не что иное, как полное и абсолютное признание независимости и уважения независимости Украины. Не только по сухопутной, но и по морской границе. Есть еще вопросы, которые подлежат согласованию на уровне экспертов и специалистов. Но в целом принципиально все эти вопросы закрыты. Мы расчистили проблему долговых обязательств. Причем сделали это таким образом, чтобы баланс Украины, в широком смысле этого слова, был расчищен. И в, то, и в то же время, чтобы экономические интересы России не пострадали. Мы нашли развязки по всем вопросам, которые осложняли наши отношения. Разумеется, у соседей с таким объемом совместной работы не может не быть каких-то споров, проблем. Они были, есть и всегда будут. Вопросы в другом в том, в каком ключе и режиме решаются эти вопросы, и даже спорные проблемные вопросы. Вот сегодня мы добились такого характера отношений, который позволяет нам решить все. И во благо обеим стран. И все-таки, почему именно этот год? Почему не удавалось этого сделать, скажем, пять лет назад? Ну почему? Мы шли к этому, я же сказал. Вот вопрос, проблему границы мы подписали в январе 2003 года, в сухопутную. Значит, позднее подписали по Азовскому морю. Значит, мы долговые обязательства расчистили года два назад, в принципе, согласовали. Так что нельзя сказать, что это вот мы вот в этом году все сделали. Нет, это неверно. Мы шли к этому, повторяю, и решали одну проблему за другой. Проявили настойчивость. И желание это сделать. И добились этого. И это стало очевидным уже сейчас. В том числе и в экономической сфере вот с точки зрения объединения наших усилий, интеграционных процессов? Да, но это был, но это все легло на хорошо подготовленный фундамент. Фундамент, который строился все эти предыдущие годы? Владимир Владимирович, мы с большим, большой ревностью следим за тем, что происходит в России. Мы сравниваем наши зарплаты, мы сравниваем, кто какие делает реформы. Скажите, как вам кажется? Вот в какой сфере Украина добилась больших результатов и могли бы ли вы что-нибудь позаимствовать у нас? Да, есть такие сферы и они относятся к числу наиболее приоритетных сфер. Это прежде всего сфера экономики. Ну, известно, что уровень жизни может быть в чем-то где-то в отдельных областях. Россия и Украина отличаются друг от друга, но Украина за последние годы, особенно вот в последний год, добилась очень серьезных темпов экономического роста. 13 с лишним, по-моему, 13,4%. И я хочу отметить, что это не просто высокие темпы роста. Правительству Януковича удалось, удалось больше. Они смогли наполнить вот этот рост хорошим качеством. То есть экономика Украины развивается диверсифицированно. Она очень разнообразная, многоплановая. И это дорого стоит. Это очень хороший пример. Как добилось этого украинское правительство? Здесь много рецептов. Один из них, на что указывают специалисты, удалось. Правительство Украины удалось до разумных пределов сократить непроизводительные расходы правительства и одновременно с этим сосредоточить финансовые ресурсы на решении главных социальных задач, таких, например, как повышение пенсии. Вот это удачное очень движение вперед, и, конечно, это заслуживает того, чтобы на это посмотреть внимательно. Это пример для подражания. Владимир Владимирович, мой вопрос связан с вашим предыдущим ответом скорее. Вы сказали, что необходимо было время для того, чтобы Россия и Украина осознали себя как самодостаточное государство. С другой стороны, было необходимо время для того, чтобы осознали национальные интересы. Теперь существует концепция единого экономического пространства. Что это такое в стратегической перспективе для России? Это что-то типа СССР? Или это аналог Евросоюза? Или что-то третье? В чем здесь национальные интересы России? Ну, конечно, никакого СССР никто уже не создает, и создать не в состоянии, и, и цели такой никто не ставит. Вообще, это было бы, так, такая попытка была бы контрпродуктивной. Ни к чему хорошему, к сожалению, не привело. Очень многие в постсоветском пространстве переживают и правильно делают по поводу утраты Советского Союза, но если это уже произошло то нужно исходить из реалий и нужно смотреть в будущее, исходя из реалий той жизни, в которой мы живем. Единое экономическое пространство, концепция, идея единого экономического пространства, это идея интеграции прежде всего в экономической сфере. И главная задача здесь – обеспечить свободное движение рабочей силы, капиталов и товаров, услуг. То есть создать для наших экономик Условия для эффективного развития, избавить их от инфраструктурных издержек, разбюрократить наши экономики, дать возможность гражданам свободно общаться друг с другом. Вот Это те задачи, которые ставятся при создании единого экономического пространства. Благодарю господин Владимир Владимирович. Передаю слово колл-центру, куда продолжают поступать звонки президента с вопросами президента России. Да, большое спасибо. Спасибо большое, Вячеслав. кол центр телефонный центр работает в усиленном режиме. Сюда поступают ваши вопросы, и здесь же они обрабатываются. Необычная ситуация в том, что обычно вы слышите собеседника, но сейчас вы можете напрямую услышать себя и, конечно же, напрямую ответ президента России. Поэтому звоните. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, в прямом эфире трех национальных телеканалов, телеканала интер 1 плюс 1 и первого национального. Напомню, что на этот момент позвонило около 80 тысяч человек, 80 тысяч вопросов в минуту, мы получаем около 25 вопросов, но думаю, что с момента начала прямого эфира эта цифра возросла кратно. У нас сейчас несколько человек сразу на прямой связи, и я знаю, что есть звонок из Киевской области. Пожалуйста, представьтесь, слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте, э -э. пожалуйста, представьтесь. Ирина Александровна, поселок Барышевка, Киевская область. Пожалуйста, ваш вопрос президенту. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У нас на Украине многие люди перестали ходить на выборы. Они не верят, что могут повлиять на ход событий демократическим путем. Эта проблема очень серьезно стоит у нас. А как у вас все происходило? И что бы вы могли нам посоветовать в этой ситуации? Это проблема, как ни странно, не только наших, как модно говорить, постсоветских стран. Это проблема всех демократических стран. А в Европе, в Европе тоже явка примерно где-то 55-60%. У нас на президентских выборах в Российской Федерации явка была, на мой взгляд, очень высокой на последних выборах. Где-то около 65, чуть даже больше процентов. Это большая явка. Вы сказали, что люди не верят, что можно повлиять на ход событий демократическим путем. А каким путем еще можно повлиять? Только демократическим. Поэтому, поэтому я просто абсолютно уверен, что нужно принимать участие в выборах. И просто известный тезис говорит о том, что не вы будете выбирать, тогда за вас кто-то выберет. И у меня нет не то, что никаких сомнений, я полностью, стопроцентно уверен, нужно поддержать того кандидата, которому вы симпатизируете. Мы продолжаем получать вопросы сюда, в телефонный центр. Если брать примерно соотношение, то звонит поровну и мужчина, и женщина. Что интересно, более 40% вопросов поступают от людей с высшим образованием. И у нас есть еще один звонок из Днепродзержинска, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Валентина Николаевна. Здравствуйте. У нас на Украине было много споров, пойдет президент Кучма на третий срок правления или нет. Он с вами не советовался по этому поводу. И как вы сами, собираетесь баллотироваться на третий срок или нет? Валентина Николаевна, Валентина Николаевна, Леонид Ильич Кучма, он старше меня и по возрасту, у него и жизненный опыт больше, и политически Он был директором крупнейшего и очень урожаемого в Советском Союзе предприятия «Южмаш». Это такой, знаете, гигант производства советского. Поэтому, если уж советоваться, я, наверное, с ним должен советоваться по каким-то вопросам. Но, разумеется, мы по очень многим проблемам разговариваем друг с другом. Мы обсуждали, конечно, обсуждали и ситуацию, которая складывается сейчас на Украине. Леонид Данилович никогда, никогда, хочу это подчеркнуть, не ставил вопроса о своем возможном третьем сроке. Он всегда говорил о том, чтобы обеспечить закон и порядок при проведении президентских выборов, в которых сам он участие принимать не собирался. Что касается меня, то я считаю, что во многих наших странах, во всяком случае в России, самым главным на сегодняшний день является стабильность. А обеспечить эту стабильность может только соблюдение закона. И среди них есть один закон – которая лежит в основе всего. Это Конституция, основной закон страны. Основной закон России предусматривает два президентских срока подряд. Вот этим я и буду руководствоваться. Итак, мы продолжаем получать вопросы сюда, в телефонный центр. За неполные 15 минут эфира мы получили около 2500 вопросов. Сами можете посудить о количестве. И сейчас, если не ошибаюсь, есть еще один вопрос из Киева. Здравствуйте, если слышно нас, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, если слышно, представьтесь, пожалуйста. Да, бывает и такое. Я перейду... Пожалуйста, продолжайте. А мы э, пока сейчас постараемся наладить связь э, с теми людьми, которые пытаются дозвониться. Пожалуйста. Владимир Владимирович, мне кажется, что уже начинает включаться такой блок личных вопросов. Вот был блок, который касается личного ваших отношений с президентом Кучмой. И вот уже мы по интернету получили вопрос, который тоже достаточно такой довольно личный. Уважаемый Владимир Владимирович, это вопрос от Светланы Кибенко из Кривого Рога. С кем вы отмечали свой день рождения? Правда ли, что вы его отмечали вместе с Януковичем? Я стараюсь не придавать своим праздникам подобного рода какого-то общественного характера. И думаю, что имею право отмечать свой день рождения в кругу друзей, родственников. Действительно, я пригласил и президента, и председателя правительства Украины в гости. Они у меня были, и Виктор Федорович был. Мы отмечали мой день рождения, они мне подарки интересные привезли. Разумеется, использовали это и для того, чтобы поговорить о делах. Да, они у меня были в гостях. Это еще один вопрос, который пришел по интернету, но уже такой, более политический, не менее личности. Господин президент, недавно Россия согласилась с предложением правительства Украины с января следующего года собирать НДС на нефтепродукты и газ по стране назначения. В итоге российский бюджет потеряет почти миллиард долларов, а украинский только выиграет. В связи с этим возникает вопрос, нет ли в этом какой-то ловушки для Украины? Этот вопрос задал Иван Казачок из Днепропетровска. Нет. Нет, Иван, никакой ловушки здесь, конечно, нет. У меня приятель был с Украины в свое время, когда я еще учился в университете. Когда ему было что-то непонятно, он меня спрашивал, что с Лузду заехал. Ну, вот я могу сказать, что я с ума не сошел. Должен сказать, что на этот способ взимания косвенных налогов Россия перешла не только с Украиной, но и со всеми странами СНГ. И потери российского бюджета более миллиарда. Но мы делаем это сознательно и исходим из того, что это современный способ налогообложения и экономического взаимодействия, который ведет к разбюрокрачиванию экономических отношений и к увеличению общего товарооборота. В конечном итоге это облегчает как бы, потоки, встречные потоки товаров из одной стороны в другую и наоборот. Ведет, повторяю, к увеличению товарооборота и, значит, в конечном итоге, к выручке, увеличению выручки в бюджет очень Мы очень уверены, что в конечном итоге бюджет России тоже выиграет На первом этапе он действительно теряет Но в среднесрочной перспективе, имея в виду темп роста наших экономик А украинская экономика перерастает даже больше, чем другие страны СНГ, 13,4% вот Имея в виду вот темп роста Наши специалисты считают, что в конечном итоге, в ближайшие годы, мы все от этого только выиграем. Можно вас попросить перейти к большой политике. Вот каким вы видите себе мироустройство в ближайшем будущем? То ли однополярным, то ли многополярным, биполярным. Какими вы видите взаимоотношения России, Соединенных Штатов Америки, Объединенной Европы? И какое вы видите место для Украины на карте мира политической? С основными странами, такими как США, мы выстраиваем партнерские отношения. По некоторым направлениям нашей совместной работы, я бы сказал, даже союзнические, например, в сфере борьбы с терроризмом. Очень близки наши позиции по проблемам нераспространения оружия массового уничтожения. Это крупнейший для нас торгово-экономический партнер. Так же, как и Евросоюз. У нас с Евросоюзом почти половина всего торгового оборота России приходится на Евросоюз. Это большой процент. И без всяких сомнений для нас это крайне важно. Кроме всего прочего, Россия, так же как Украина, это европейские, прежде всего, страны. Несмотря на то, что Россия до да, Тихого океана территории своей выходит. Но все-таки по культуре, по менталитету населения, по всему укладу жизни, это прежде всего европейская страна. Поэтому, конечно, мы должны быть частью мирового гуманитарного экономического пространства. Что касается многополярного, однополярного мира, то здесь для меня, я, например, считаю, что мир может быть только многополярным. Вообще однополюсных вещей не бывает. Если мир придет к однополюсному, однополюсному состоянию, он прекратит свое существование, потому что нет внутренней энергии и стимула развития. Мир очень многообразен и сейчас много полюсов нарождается. Посмотрите, что в Азии происходит: Китай, Индия. Япония развивается активно, вообще в стране Азии, в Южной Африке рост заметный, в Латинской Америке, Бразилия, другие страны развиваются эффективно. В общем, мир, безусловно, будет только многополярным. Каково здесь наше место? Место России, место Украины, других наших стран, соседей. Мы большие страны. Мы высокотехнологичные страны, с высоким уровнем культуры. В этом смысле, повторяю, без, скажем, украинской культуры, без русской культуры, трудно себе представить все многообразие европейской культуры. Это часть, значительная часть, вообще славянская культура, это значительная часть европейской культуры. И мы должны быть этой частью и в сфере экономики, и в оборонной сфере. Мне бы хотелось, чтобы... И Россия, и Украина занимали достойное место в современной мировой цивилизации, были влиятельными государствами, и были бы такими странами, которые бы обеспечили достойный уровень жизни своих граждан. Спасибо. Господин президент, мне все-таки хотелось бы от вопросов мироустройства перейти к более, скажем, приземленным. На недавней встрече с Леонидом Кучмой и Виктором Януковичем вы обсуждали вопрос о возможности введения в России и Украине единого стандарта уровня жизни. Каким вы видите этот стандарт и как его можно достичь на практике? Мы уже говорили вот с вашим коллегой о едином экономическом пространстве. Для того, чтобы выйти на какие-то единые стандарты в социальной сфере, нужно добиться единообразного применения экономических законов. Вот, на это и направлена идея создания единого экономического пространства. Я недавно тайну вам такую в прямом эфире раскрою. Недавно встречался с руководителями среднеазиатских республик и Президент Узбекистана вдруг за ужином говорит, вот если бы Россия согласилась на то, чтобы передать какие-то функции, скажем, по тарифообразованию, по образованию тарифов, по каким-то стандартам в наднациональный уровень, э, орган, готова была бы передать туда часть своих полномочий, я не исключаю, и, может быть, и Узбекистан бы присоединился. Но именно это мы предполагаем сделать. Мы хотим, чтобы... Мы вышли на такой способ регулирования некоторых видов хозяйственной деятельности и экономических отношений, которые были бы справедливы и не зависели бы от какой-то одной страны. И это предполагает принятие целого пакета решений на уровне парламентов. Нам, нам, нужно, нам нужно, чтобы наши законодательства работали по одним и тем же стандартам. В этом смысле и в этом случае мы, конечно, можем выйти на достаточно высокий европейский уровень социальных стандартов для нашего населения. Экономика первична. Спасибо за Ваш ответ. А я снова передаю слово нашему колл-центру, чтобы граждане, которые смогли дозвониться, задали Вам свои вопросы. Да, Александр, большое спасибо. Ну, тут уже можно словами классика. Телефон не дает возможности, сидеть сложа руки. А, телефонный центр работает в усиленном режиме. Я бы даже сказал, вошел в режим пиковых нагрузок. Если на начало эфира это было примерно 25 звонков в минуту, то сейчас примерно 520, и эта цифра растет. Сразу несколько человек сейчас на прямой связи. Я знаю, есть звонок из Харькова. А, пожалуйста... Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мария Павловна. А, пожалуйста, ваш вопрос президенту России. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Мария Павловна. Сейчас вы говорите о высокой политике, но не об этом речь надо вести. Может, надо помочь нормально жить людям, соответственно, россиянам России, украинцам у нас в Украине. И что вы для этого собираетесь сделать? Спасибо. Вот как раз мы сейчас это и обсуждаем. Мы считаем, что нужно хотя бы обеспечить свободное передвижение людей, нужно добиться того, чтобы наши экономики эффективнее функционировали, чтобы они развивались лучшими и более высокими темпами, чтобы экономика наша была многосторонняя и чтобы на этой базе повышался жизненный уровень наших граждан. Собственно говоря, это 90%, вот я хочу подчеркнуть это, и, Мария Павловна, хочу вас заверить, это 90% всей нашей работы. По сути дела, встречаясь с руководством Украины, мы говорим практически только об этом. Все остальное – это вещи ну, менее значимые, хотя определенные проблемы, конечно же, нужно было решить. Я о них говорил в самом начале, скажем, проблемы государственных границ. Нужно было не, даже, мне кажется, вопрос был не в том, чтобы их обозначить, а вопрос был в том, чтобы их признать. Вот это было самое главное. Нужно было, чтобы между нашими странами... Установились отношения степени, высокой степени, высокого уровня доверия друг к другу. Все-таки, согласитесь, без этого трудно развивать межгосударственные отношения. Мне кажется, что мы такого уровня отношений с Украиной достигли и теперь имеем все основания сосредоточить свое внимание на решении именно тех вопросов, на которые вы сейчас указали. Итак, в телефонный центр продолжают поступать вопросы. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, в прямом эфире трех национальных телеканалов, телеканала Интер плюс 1+,1 и Первого национального. У вас есть возможность напрямую задать свой вопрос. Пожалуйста, звоните. Тем временем у нас есть звонок Киевская область, село Матешовка, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, если слышно нас. Мария Тодосевна. Добрый вечер, Володимира Володимирович. У меня в Москве, Московской области, великая родня. Я хочу поехать до них, а за кордонного паспорта не имею. Чему же я с украинским паспортом поехать в Россию, так, как раньше я ехал, ездила. Владимир Дякую и до побачення. Владимир Владимирович, вам перевести вопрос. Да нет, я понял, конечно. Спасибо. Вы знаете, я посмотрел, мне коллеги дали выборку тех вопросов, которые поступали после объявления о сегодняшнем эфире. И очень много вопросов, связанных с взаимными поездками в Украину и в Россию. Соответственно, должен сказать, что ну, это беспокоит, видимо, очень многих людей. И могу вам сейчас, могу вас проинформировать, что... Если честно, так не вникал раньше в этот вопрос и не думал, что он таким болезненным является. Там, понимаете, в чем дело? Дело в том, что сегодня для взаимных поездок, в том числе на территорию Российской Федерации, используется очень много документов. В том числе документов ведомственного характера. Это различные справки из учреждений. Достаточно какую-то штампульку иметь, уже можно въехать. Но въехать-то полбеды. Вопрос в другом. Вопрос в том, что въезжающие граждане иностранных государств на территорию России используют свое пребывание. Далеко не все, конечно, но некоторые из них в экономических целях. Скажем, у нас за 2003 год, по данным Центрального банка Российской Федерации, иностранными гражданами снято со счетов наличными, хочу это подчеркнуть, наличными, более 10 миллиардов долларов США. Представляете цифру? Более 10 миллиардов обналичено, снято со счетов. Из них 2,5 миллиарда гражданами стран СНГ. Миллиард триста миллионов теми, кто предъявил документы граждан Украины. Вместе с тем, я, вот, например, с вами согласен. И так и буду вести диалог со своими коллегами. Нужно наводить порядок но таким образом, чтобы честные граждане, а таких подавляющее большинство и в Украине и в России от этого не страдали. Поэтому тот перечень документов, который на данный момент определен, а их пять, там, дипломатический паспорт, служебный, общегражданский заграничный паспорт, и так далее, он все-таки, этот список, должен быть обязательно расширен за счет. Внутреннего общегражданского паспорта. То есть гражданин Украины, имеющий свой внутренний украинский паспорт, должен иметь возможность беспрепятственно въехать на территорию Российской Федерации. Вот такое указание после моего возвращения в Москву обязательно получат Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и Администрация Президента. Поэтому вот наш с вами сегодняшний диалог, надеюсь, будет иметь и такие положительные последствия не только для вас, но и для очень многих тех граждан Украины и России, которые ездят друг к другу по, по делам и в силу необходимости поддерживать родственные связи. Телефонный центр продолжает свою работу, он испытывает сейчас очень большие нагрузки. В минуту мы получаем около 600 звонков, это действительно внушительная цифра. И а, сейчас есть еще один звонок из Чернобыльской области, хотя звонят нам сейчас из всех областей Украины. Пожалуйста, а, не теряйте надежды, звоните, и, возможно, у вас будет шанс пообщаться напрямую с президентом России. Пожалуйста, а, здравствуйте, вы слышите нас? Представьтесь. Меня зовут Галина Николаевна Долгела. Я звоню из города Залещики, Тернопольской области. Уважаемый господин президент, добрый вечер. Я проработала в городе Салихарде 20 лет. И сейчас получаю доплату к пенсии из Российской Федерации один раз в квартал. Но пенсию почему-то постоянно задерживают. Почему Россия не платит надбавки к пенсиям тем, кто проработал на Крайнем Севере длительное время? Большое спасибо. Что касается задержек с выплатой, выплатой пенсий, то это, конечно, печально и соответствующие сигналы я обязательно направлю в наши ведомства, которые занимаются этими вопросами. У нас в России, насколько мне известно, задержек уже по пенсии, по выплате пенсии, во всяком случае, самое минимальное количество на сегодняшний день. Что касается выплаты пенсии тем, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, то должен сказать, что у нас во внутреннем российском законодательстве здесь еще нужно кое-что приводить в порядок. Например, человек, который проработал на крайнем Севере, в условиях Крайнего Севера, имеет там получил там определенные льготы, но если он выехал, из этих районов, ему не, не доплачивают эти надбавки, как бы человека подталкивают к тому, чтобы он вернулся в район окраинного севера. Это ошибочное решение, и оно должно быть исправлено. Итак, сюда в телефонный центр продолжают поступать ваши вопросы. На начало эфира это было около 80 тысяч, сейчас эта цифра постоянно увеличивается. Могу сказать только одно, что ни один ваш вопрос не останется без внимания. Все эти вопросы еще накануне, в последние несколько дней, обрабатывались операторами и наиболее часто повторяющиеся были переданы перед эфиром президенту России Владимиру Путину. Владимир Владимирович, удалось что-нибудь посмотреть? Вы уже говорили о том, что действительно просмотрели эти вопросы. Какие вопросы? из них больше всего привлекли ваше внимание. Да, я взял. Ряд из них. Не знаю, у нас время есть еще, да? Угу. Вот. Фадеев Александр Евгеньевич. Почему Украине выгодно более тесно, тесно сотрудничать с Россией? Какие преимущества при этом могут получить западные деиндустриализированные районы регионы Украины? Но почему Украине выгодно сотрудничать с Россией, мне кажется, все-таки это более-менее понятно. У нас кооперационные связи очень тесно развиты еще с советских времен. Некоторые наши предприятия, российские и украинские, вообще друг без друга не могут существовать. Вне российско-украинской кооперации некоторые предприятия просто умрут. Это во-первых. Во-вторых, объединяя усилия, особенно в научно-технической сфере, в сфере высоких технологий мы можем завоевать, уверенно завоевать рынки третьих стран, что в отдельности сделать очень было бы сложно. Ну а что касается таких районов Украины, где преобладает, скажем, сельское хозяйство, то для них Россия представляет себя, конечно, хороший рынок сбыта своих товаров. Санакоев Ясен Иванович. Уважаемый господин президент, я гражданин Украины, уважаю эту страну, ее народ, но все-таки в душе считаю себя гражданином страны, в которой родился, учился, в армии которой служил, языком которой общаюсь, где живут мои родственники, друзья, коллеги и сослуживцы. Страны, которую, не спрашивая меня, и, я полагаю, миллионы таких, как я, разорвали на маленькие независимые страны. Мое желание – жить в одной большой порядочной стране, где один честный, сильный президент, один язык, и все народы дружны. Мой вопрос. Если таких, как я, окажется большинство, возможно ли восстановление СССР или страны, может, с другим названием, с уважением, Санакоев, Харьков, Украина? Ну, я думаю, что… Ну, мы, во-первых, говорили уже на этот счет. Мне кажется, что создать СССР в прежнем виде невозможно. Что касается того, чтобы говорить на одном языке, вы знаете, Ясен Иванович, у нас и в Российской Федерации Говорят на очень многих языках Государственный язык, правда, один Но, в общем, мы стараемся поддерживать все языки народов Российской Федерации А что касается единой большой страны Где нам было бы комфортно и безопасно жить, себя чувствовать достойно То мне думается, что сейчас нам лучше говорить Об объединении усилий и об интеграции прежде всего в сфере экономики Если нам удастся это сделать то тогда многие проблемы сами по себе решатся и не будут вызывать такой озабоченности, которая возникает сегодня. Не будут ущемляться наши национальные чувства, не будет ущемляться наше достоинство. И будет обеспечена безопасность наших стран. Вот мне кажется, по этому пути нам нужно идти. Кайданик Василий Михайлович. Считаете ли вы возможным в рамках единого экономического пространства и единую оборону стран, входящих в, э, в единое экономическое пространство? Если да, то как скоро и на какой основе? Все возможно. У нас есть на, в рамках... Э, СНГ, на пространстве СНГ создана организация ДКБ, организация договора о коллективной безопасности. Украина не является членом этой организации, но при создании единого экономического пространства никаких оборонных политических целей мы не ставим. В рамках единого экономического пространства мы преследуем только экономические цели. Хорошая, хорошая фамилия. Богиня... Григорий Павлович, планируется ли вывод российского военно-морского флота из Севастополя? А если нет, то как это согласуется с Конституцией Украины? У нас договор о пребывании нашего флота в Севастополе действует до 2017 года. Как это согласуется с Украинской Конституцией? Я могу в чем-то ошибиться, насколько я помню, в 14-й статье Конституции говорится о, о том, что на Украине не должно быть иностранных военных контингентов, баз на постоянной основе. Но в переходных положениях Конституции Украины, и если мне не изменяет память, то это статья 17, 14 этих переходных положений, говорится о том, что имеющиеся на данный момент времени базы могут функционировать на территории Украины временно, в соответствии с международными договорами, ратифицированными Верховной Радой Украины. Мы такой договор с Украиной подписали, Верховная Рада этот договор ратифицировала, он вступил в законную силу. Таким образом, пребывание российских моряков в Севастополе, в Крыму находятся в полном соответствии с законом и с Конституцией Украины. Владимир Владимирович, можно Вас попросить сперваться? Огромное количество сейчас поступает телефонных звонков, вот мне подсказали, с одной единственной целью выяснить, правда ли, что с 1 января 2005 года, возвращаясь к теме недавнего разговора телефонного вашего, мы будем въезжать, будем иметь право въезжать в Россию по обычному украинскому гражданскому паспорту. Да, ну вот, да. До данной секунды, до нашего. Даже до 10, минут назад. До, даже 10 минут назад, так и планировалось, что только по загранпаспортам. Но я вот вам обещаю, что мы эту позицию изменим, и по общегражданским украинским паспортам, внутренним, не заграничным, а внутренним паспортам, можно будет въезжать на территорию Российской Федерации. Там проблема только в регистрации. И я думаю, что эту проблему можно решить путем в предоставление вкладыша при пересечении границы соответствующей отметкой в этом вкладыше. Для россиян в Украине 90 дней регистрация, а для украинцев только три дня да. в это несправедливо. ли это? Нет, несправедливо. Несправедливо и неправильно. Это не способствует общению людей между собой, это осложняет общение. Да и вообще, должен сказать, что если сказать откровенно, я не знал даже этого. Вот, да, вот, до... Много полезного. Да, много полезного, это правда. И уверен, что, имея в виду тот уровень отношений, который у нас сложился на сегодняшний день. Мы, конечно, просто обязаны создать такой порядок, который был бы зеркальным, который бы предоставлял гражданам Украины в России такие же точно права, какие Украина предоставляет российским гражданам в Украине. И поэтому на основе взаимности мы ведем такой же порядок. Владимир Владимирович, вот вопрос, на который Вы уже фактически немножко ответили, или намекнули, что Вы уже ответили, когда звонили из Киевской области. То, что Вы поняли без перевода. Понимаете ли вы украинский язык? Могли бы общаться с людьми в западных регионах Украины? Бывали ли в Карпатах? Есть ли планы покататься там зимой на лыжах? Планируете ли посетить еще какой-нибудь украинский город, может быть, в западной Украине? Отдельные фразы я, конечно, могу понять на украинском языке, но когда это в потоке речи, в высоком темпе, конечно, мне трудно иногда даже Понять суть того, о чем говорится. Хотя мне нравится украинский язык. Мне очень нравится. Я немного из него знаю. Еще в студенческие годы пытался читать Кобзаря. Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Такое, и такой и Д, и Д, и голову, схопывшую в руки, дэуешься». Чему не Д? Апостол правды и науки. Я, помню, прочитал и думаю... Вот как кстати. Я думал, что я такой балбец, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания. Вот. Поэтому я так запомнил до сих пор. Но, конечно, к сожалению, украинским я не владею. А что касается Западной Украины, то я там был. Мы с женой ездили в свадебное путешествие на машине именно в западную Украину проехали я не помню там Виноградов по-моему город есть такой да Виноградово-Берегово. да, да закопать да да да потом это вот один раз я там был очень красивое место ну очень красивое мне очень понравилось и второй раз мы там были мы катались на лыжах там снимали снимали просто в хате Комнату, большая комната, и нас там было, правда, очень много. Человек 10-12, мы прямо вот в одной комнате все спали. и спали. у меня очень хорошие впечатления остались. Очень К нам очень по-доброму относились. Ну, душевно. И у меня очень приятные воспоминания. Я бы с удовольствием туда съездил еще раз. Владимир Владимирович, может быть, все-таки вернемся к тем вопросам, которые уже поступили, которые вы отобрали перед эфиром? Пожалуйста. То есть вы хотите, чтобы я продолжил читать? Да? Конечно, да. конечно, пожалуйста. Да. Так. Ковардина Галина Сергеевна. Как вы относитесь к двойному гражданству украинцев и россиян? Можно ли иметь украинцу российское гражданство и наоборот? Обидно получается. В общем, я отношусь к этому положительно. К сожалению, после обретения независимости, так называемый процесс распада Советского Союза, все страны, в том числе и Российская Федерация, воспользовались так называемым нулевым вариантом, и все, кто проживал на территории той или иной страны, получили гражданство вновь образованного государства. Так и произошло и с Россией, и с Украиной. Но э, и в России исходит из того, что гражданство, одним из э, фундаментальных признаков гражданства должна быть устойчивая связь со страной проживания. Устойчивая, значит, нужно там жить постоянно и так далее и тому подобное. Но мне думается все-таки, что, что касается Украины, России, Белоруссии, все-таки это особое, особый случай. И надо бы нам подумать, когда я говорю «нам», то я имею в виду не только Россию, но и Украину. Мы не можем решать это в одностороннем порядке. Это должно созреть, это должно, знаете, изнутри общества исходить. Думаю, что если мы увидим, что в Украине этого хотят, то мы не только рассмотрим, я думаю, что мы пойдем навстречу, мы сделаем это. Но я всегда боюсь только, знаете, забегать вперед, потому что любое наше действие может быть воспринято как какая-то попытка чего-то восстановить. Вот нет такой цели, еще раз повторяю, но с точки зрения облегчения людям общаться друг с другом, ездить друг к другу, бизнесом даже заниматься, да просто в театр сходить иногда, там московский, либо в киевский, либо посмотреть, приехать киевская Динамо, еще что-то. В общем, я думаю, что это было бы правильно. Так, Иванов, Иванов, Иван Иванович, Харьков, Украинец, улица Иванова. Ну, я думаю, что у нас господин Иванов законспирировался. Зачем? Непонятно. Чего это решение? Ввести поездку в Россию по загранпаспортам? Российская или Януковича? Я уже отвечал на этот вопрос. Это российское изобретение. Наоборот, и президент Украины, и председатель правительства Янукович обращали внимание на, на это, наше внимание на это, и ставили вопрос о том, чтобы э, изменить наше решение. Я уже сказал о том, что оно будет изменено. Якубенко Виталий Владимирович, город Орджоникидзе. Господин президент, зачем хотят ввести визовый режим между Украиной и Россией? Кто выступает инициатором, кому это выгодно, в Европе, например, от этого уходят. Нет планов ввести визовый режим между Россией и Украиной. Чистюхин Дмитрий Вячеславович, Донецкая область. Когда будет отменена позорная регистрация пребывания в городе Москве, унижающие иногородних и иностранных граждан. Я отвечал на это, ваш вопрос. Правильно, Дмитрий Вячеславович читает вопрос. Шипко Аркадий Юрьевич, Новомосковск, Днепропетровская область. Бисмарк в свое время говорил, что для наибольшего ослабления России нужно... Усиливать украинский сепаратизм. В сегодняшних реалиях нетрудно видеть заангажированность Запада в украинском вопросе. Скажите, пожалуйста, планирует ли руководство России создание либо поддержку политической силы, главнейшей целью которой было бы максимальное сближение двух братских народов? Были бы счастливы, если такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей. Но... Инициировать и поддерживать из за рубежа политические силы внутри Украины, особенно со стороны России, очень опасное дело, контрпродуктивное, может привести к обратному результату. Этот процесс должен идти изнутри, должен родиться внутри украинского общества. Ефименко Татьяна Михайловна, Фастов, Киевская область. Уважаемый Владимир Владимирович, в учебниках истории Украины и России существует множество противоречий и разночтений, касающихся прошлого в отношениях наших народов. Не считаете ли вы необходимым создать совместную российско-украинскую группу, состоящую из ученых и преподавателей-историков, с целью устранения названных противоречий? Груз прошлых проблем не должен и так далее, и так далее. Согласен, Татьяна Михайловна, груз прошлых проблем не должен. нас тормозить в нашем движении вперед. Докладываю вам, что только что перед тем, как сюда выехать, я встречался с, эм, с членами Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации, и там академик Чубаян, э, проинформировал меня о том, что э, с украинскими коллегами достигнута договоренность о создании как раз вот такой группы. Еременко Юрий Иванович, Черниговская область. Господин президент, нет ли на вашем генеалогическом древе веточки с украинской краской? Юрий Иванович, нет. Как Высоцкий пел, если кто залез ко мне, то и тот татарин. Но если по-серьезному, то все мои родственники из Тверской губернии, России, это где-то километров 200 от Москвы. И в течение многих лет, многих столетий, не только жили в одном месте, в одной деревне, но и ходили в одну и ту же церковь, как выяснилось, потому что все эти данные были получены из церковных документов. Но если бы у меня вдруг выяснилось, что у меня есть такие родственные связи, я бы этим только гордился. Мне нравится Украина. Балановский Вадим Васильевич. Уважаемый Владимир Владимирович, известно, что вы спортивный человек, любите ли вы футбол, кто из футболистов вам наиболее импонирует. Я... Мне трудно говорить на эту тему. Шевченко, наверное. Вот. Трудно не потому, что я никого не знаю, а трудно в связи с последними трагическими событиями в российском футболе. А иначе как трагическими, вот эти последние проигрыши я назвать не могу. Из всех выдающихся футболистов больше всего я люблю Пеле некоторых немецких европейских футболистов ну конечно сегодня Шевченко известен больше других Епишев Сергей Николаевич Харьков уважаемый Владимир Владимирович 350 лет назад Украина была воссоединена с Россией наши прадеды были вряд ли глупее нас с вами да, и многолетняя история показывает, что Местил лучше во всех отношениях. Как вы считаете, скоро ли мы снова воссоединимся? Как вы относитесь к этому вопросу? Ну, я уже отвечал на этот вопрос, Сергей Николаевич, и отношусь к этому процессу положительно. Повторяю, все должно проходить какие-то свои процессы. Мне представляется, что, несмотря на все минусы, их огромное количество, которые возникли и с которыми столкнулись прежде всего рядовые граждане наших стран. Они больше всего страдали от распада союза. Вот несмотря на все это, есть и нечто позитивное, которое позволит нам, если мы этого захотим, а сегодня такой процесс набирает силу, найти такие формы взаимодействия, такие формы интеграции, которые бы поддерживались подавляющим большинством как в России, так и в Украине. Вот это самое важное. Важно, чтобы подавляющее большинство наций поддерживало этот процесс. И вот в условиях независимости все-таки это будет заставлять нас искать компромиссные решения в отношениях друг с другом. И находить наиболее приемлемые решения. Вот по этому пути мы должны идти. ЕС Анатолий Абрамович. Уважаемый Владимир Владимирович, можно ли рассчитывать на то, что создаваемое единое экономическое пространство четырех государств будет превращено в перспективе в союз государств по образцу объединенной Европы? Речь идет не только о единой экономике, но и о едином парламенте, правительстве, унификации законодательства. Но с унификацией законодательства мы уже начали. Вот пакет документов, пакет законопроектов, который был, должен быть согласован, утвержден, и затем пройти через парламенты наших стран. Это 62 закона на первом этапе. Это как раз первая необходимая ступень в унификации нашего законодательства. И затем мы предполагаем создать наднациональный орган по регулированию тарифов. Без чего невозможно осуществлять некоторые виды деятельности эффективно, как для нашей, так и для украинской, для белорусской, для казахстанской экономики. Вопрос стоит о том, чтобы мы делегировали туда определенные полномочия по регулированию, скажем, железного тарифа, тарифов в других секторах экономики. И наши партнеры, не мы, а наши партнеры настаивали на том, чтобы решения там принимались по определенным правилам, и чтобы национальные правительства, в том числе и правительство России, не могло влиять на решение этого органа. Идея в том, чтобы решения были справедливыми и устраивали всех. Вот это первые шаги в направлении такой интеграции. Что будет дальше насчет парламента и правительства? Это, это очень отдаленная перспектива. Сегодня она не просматривается, но если в будущем историческом наши народы придут к выводу, что это нужно, что это полезно, что это на пользу пойдет, я уверен, что, что соответствующие решения будущие политики примут. Но в повестке дня сегодня такие вопросы не стоят. Нартов Дмитрий Александрович. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста... Не задумывались ли вы после истечения срока вашего пребывания на посту президента Российской Федерации баллотироваться в президенты Украины? Не секрет и так далее. Нет, Дмитрий Александрович, я не планирую. И, как мы с вами понимаем, это невозможно. Невозможно. Александр. Да. И все. Киев. Дальше по-украински я не знаю, как у меня получится, но постараюсь. Пояснить, будь ласка, як шо ви поважаєте Украину, яком ята вашого приїзду в нашу країну, и чому ваш посол, пане президенте, не говорить украинською? Але я певен, шо вам це питання не зададуть. Ну, как видите, мы выбрали ваш вопрос. Должен сказать, что наш посол в Украине он вообще не большой специалист в языках знаний, вот. но у него есть другие качества положительные. Я думаю, вы со мной согласитесь, что, скажем, разрешить проблему украинской задолженности за газ... Это очень важный вопрос и в межгосударственных связях, и для экономики Украины. Вот Виктор Степанович Черномырдин, как человек, который создавал «Газпром» и был участником создания этой задолженности, как никто другой лучше знал, знал эту проблематику. Он принимал, принимал непосредственное участие и добился решения этого вопроса в интересах как Украины, так и России. Так же, как и продвигает достаточно эффективно многие другие вопросы экономического взаимодействия. Не только в сфере энергетики, скажем, создания там, консорциума газового и так далее, но по многим другим вопросам. И, пользуясь авторитетом внутри России, имея возможность напрямую общаться с президентом, с председателем правительства, со всеми министрами, правительства Российской Федерации, может эффективно решать вопросы этого взаимодействия на межгосударственном уровне. Думаю, что он работает эффективно. А что касается цели моего приезда, то она известна, это участие в 60-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Думаю, что это достаточно серьезный повод для того, чтобы президент России приехал в Киев. И вместе с нашими друзьями отметила эту дату. Синько Андрей Александрович. Владимир Владимирович, верите ли вы в мечту? Что мне сделать хорошего, чтобы с вами сфотографироваться когда-нибудь? Я учусь. Слушаться родители не всегда получается. Андрей, 1 А-класс, 125-я школа. Это Киев. Ну, нет ничего более простого. Я попрошу наших коллег, если они смогут найти Андрея Александровича, учащегося первого класса 125-й школы в Киеве, то мы.. Здесь адрес есть, телефон. Уже ничего хорошего не надо будет делать. Да, ничего не надо делать. Это... Я сделаю это с удовольствием. Вот. И мы сфотографируемся сегодня, завтра, послезавтра. В любое удобное для вас, Андрея Александровича. время. Кроме того, когда я буду занят протокольными мероприятиями. Руденко Полина Константиновна, мы хотим почувствовать, что вы помните нас, так как в свое время, время мы воевали за Россию. Полина Константиновна, я только что отвечая на один из вопросов, сказал, что приехал сюда для того, чтобы участвовать в 60-летии изгнания фашистов с территории Украины, освобождения Украины от захватчиков. И хочу вас заверить. Где бы ветераны ни проживали, в Украине, в Таджикистане, в Казахстане, в Узбекистане, в любой стране, даже за пределами бывшего Советского Союза, мы всегда будем о вас помнить и детям своим накажем помнить о вас без всяких границ во времени и пространстве. Мы в долгу перед вами и не забудем этого никогда. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Не зря наша сегодняшняя программа начиналась под зал салюта. Спасибо вам за то, что после этого эфира э, жители Украины смогут приезжать в Россию, как и теперь без виз, без загранпаспортов, а также, как и ныне, по обычному гражданскому украинскому паспорту. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович, за то, что вы нашли время встретиться с нами с нашими зрителями в прямом эфире. Вам спасибо большое за внимание. На этом специальный проект Трех общенациональных телеканалов Украины «Интер», один плюс один и первого национального. Владимир Путин, прямой эфир завершен. Спасибо всем, кто задал и кто прислал к нам вопросы. Мы рассчитываем на ваше понимание того, что президент России просто физически не мог ответить на все заданные вам вопросы, поскольку время нашего прямого эфира, нашей программы ограничено только временем нашего прямого эфира. Еще раз большое спасибо, Владимир Владимировичу. Спасибо.